плохое в вашей жизни событие, прежде всего нужно отпустить себя. То есть э, вот это вот принять себя, это принять себе вот это неприятие себя, да? То есть это отпустить все, что с вами было нехорошим в прошлом. Все прошедшие события через какое-то время должны по-настоящему остаться в прошлом. Берт Хеллингер. Вот а, очень хорошее выражение, да? Человек, знающий эту тему не понаслышке, очень хорошее такое учение целое обосновал и доказал, что это должно по-настоящему остаться в прошлом. Ибо не отпустив прошлое, мы никак не можем вырулить свое будущее. Угу. То есть, понимаете, вот мы почему вот 9 мая проводили именно вот такой вебинар, что мы говорили стоп страданиям. Потому что тоже многих это задело, это вот такое крупное глобальное масштабное историческое событие, которое задела каждую семью каждого человека, который сейчас живет. И понимаете, если мы все время вам никто не говорит, что не надо их помнить, да, память всегда есть она, но вам, вам говорят вспоминайте только хорошее. Если вы все время будете вспоминать плохое, то вы свое сознание куда обращаете? Понимаете, поймите, что вы тогда будете порождать вот таких людей, понимаете, сами собственными, собственными, собственным сознанием. Вы будете порождать тех людей, которые придут к вам как тираны. Понимаете, и вы будете оставаться в этом положении как жертва. Поэтому вот это нужно понимать. Наверное, хватит, наверное, пришло время, когда нужно просто это все отпустить, отпустить с чистым сердцем, понять мотивы, понять мотивы, почему каждый человек в этом историческом событии поступил так. Понимаете? Самое главное вот это отпустить, вот этот триггер в теле, да? А обычно, как бывает, вот мы говорим, Мама меня не любит, там папа не любил, там кто-то еще не любил, вот я бедный и несчастный, да, вот в это время вы впали в позицию жертв, понимаете? То есть ваша задача, вот как мы понимаем из нашей практики, когда мы докапа, докапываемся до первой причины, да, до первой причины, то э, что происходит, дорогие друзья? Происходит то, что э, мы, когда докапаемся до первой причины, вот именно, если вы поймете по-настоящему, поймете вот осознанно, да, осознанно, поймете вот мотив того человека, того объекта, который совершил э, к вам, по отношению к вам вот такое действие, почему он совершил, да, проявил вот такое отношение, тогда у вас получится, вот вы прям все отпустите, и в вашей жизни вы почувствуете, что внутри, знаете, вот, вот откроется как, какая-то искорка, какой-то момент, вот, знаете, вот такое вот оно по умолчанию вот такое его не описать, но это такое чувство, когда, понимаете, вот вы просто у вас есть верия вот что все хорошо, понимаете, вот такое полное спокойствие, и это вот такой наполненный ресурс что в вас уходит вот эта вот вся вот эта мнительность вот это наваждение вот эти какие-то что этот не так сказал этот не так подумал вот э, я такая косая кривая ну еще вот всякое всякое всякое что вы себе на придумывали